Вот, теперь мы тренируемся на грузах. Груза небольшие, вот, поэтому пришлось их закрепить всего по 15 килограммов. Вот здесь вот мы сделали вот такие вот старожки. Такой крючок с петелькой. И все, и на него поднимаем, вешаем мешок, потом ты за него дергаешь, и груз опускается. Огонь!